Всем здорово, с вами Гидра94, сегодня у вас тест на психику, не смесью, не подпевай, не подтанцовывай. Опять Animal ковер. Ч-то сейчас было, <смех> Пока держусь. Я выдержал. Напишите в комментариях, выдержали ли вы. Давайте до следующего видео.